Тушенная капуста – это простое бюджетное блюдо. Правильно потушить капусту совсем не сложно. Если вы хотите приготовить сочное овощное блюдо, тогда этот рецепт для вас. Нашинковать капусту любым удобным для вас способом. Я сделала это на специальной терке. Вымытую и очищенную морковь натереть на крупной терке или в комбайне. Очищенный репчатый лук нарезать мелким кубиком. Разогреть небольшую сковороду и влить 1 столовую ложку растительного масла. Добавить нарезанный лук и тертую морковь. Перемешать овощи и обжарить 5-7 минут. Сковороду с зажаркой можно закрыть крышкой, чтобы влага не испарялась и зажарка получилась более сочной. Потом добавить столовую ложку томатной пасты и влить 100 мл томатного сока. Перемешать и потушить на сковороде еще 3-4 минуты. В большой сковороде разогреть 2 столовые ложки растительного масла и выложить на капусту. Обжарить капусту под закрытой крышкой, периодически ее помешивая. Время приготовления зависит от сорта капусты, на это уйдет примерно 15-20 минут. Добавить к капусте зажарку, хорошо перемешать содержимое сковороды, посолить и поперчить капусту по вкусу, перемешать, накрыть сковороду крышкой и тушить на медленном огне еще 10-15 минут. Капуста за это время станет мягкой и сочной. Тушенная капуста может выступать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Такую тушеную капусту можно использовать в качестве начинки для пирогов, пирожков или вареников.